магазин Спортник представляет кольца пластиковые. Производство Россия. Кольца выдерживают нагрузку 100 кг, Подходит как для взрослых, так и для детей. Ссылка на товар под видео.